Добрый вечер, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на очередном нашем интервью, где мы знакомимся с нашим новым спикером. В принципе, те, кто присутствовал в понедельник на Изи Лайфе, то уже вы наверняка успели заметить нашего нового, прекрасного, очаровательного педагога, который будет делиться новыми знаниями. А сегодня мы более детально, более подробнее, более, скажем так, скрупулезно и познакомимся. И разберем, что же это за новый курс, который вас всех ожидает на нашей платформе. У нас сегодня в гостях, назовем так, в гостях на интервью, Алена Ралдугина. Ален, добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер, Сергей, добрый вечер, все слушатели. Мне очень приятно здесь быть. А нам как приятно вас всех вас видеть, Алена. Алена, ну давай вот как. Давай сначала познакомимся с тобой, расскажи вообще о себе. Как, скажем так, какой опыт у тебя был, что делала, чем занималась, как вышло вообще к этому направлению, да, face build, да. даже звучит интересно. Да. Хочу начать с того, что 6 лет я работаю в салоне красоты, в индустрии красоты, работаю мастером по спа-программам и массажистом. Очень люблю свою работу, до сих пор этим занимаюсь. И работая с телами людей, я понимала, что все проблемы идут от состояния мышц. Если мышца в спазме, то идет перекос на одну сторону, если она сильно ослаблена, соответственно, это тоже приводит к дисбалансу в организме. Итак, я продвигалась по карьере массажиста. В тот момент, как я заметила, что у меня немножечко начало портиться лицо. В какой-то момент я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что оно уже не такое, как было. Плюс меня смущала моя межбровка, это делало мое лицо таким хмурым, напряженным, сосредоточенным, что мне совсем не устраивало. И, хотя я работаю, опять же, в центре красоты, где все доступно, все уколы, все инъекции, и, ну, как бы все мои сверхницы уже давно этим пользовались, я продолжала искать именно естественные методы омоложения, потому что, ну, во-первых, чтобы это было без вреда для организма, а во-вторых, я, ну, не приемлю какие-то вмешательства. Это была моя личная позиция, и до сих пор я ее придерживаюсь. Поэтому mm -hmm. я искала, начала искать, какая школа мне подойдет, куда пойти просто для себя как бы научиться, чтобы исправить свои проблемы. То есть я на тот момент не задумывалась о том, что я хочу стать тренером. В итоге я нашла устраивающую меня школу, и когда я начала заниматься, я училась в два захода, то есть это был базовый курс, продвинутый, все это я делала для себя. И когда... После, ну где-то, не знаю, трех недель занятий мне начали говорить, «Ален, у тебя так лицо потянулось, Ален, у тебя губы появились». То есть, к слову, у меня очень были зажатые губы, была межбровка, морщины на лбу, провалы под глазами, то есть это то, что я как бы, ну, с этим жила, я этого не замечала. Когда я начала заниматься, я поняла, что я просто преображаюсь на глазах. И я даже делала фотографии до-после не специально, а просто сравнивала рабочую фотосессию с разницей в три года. Но в том же салоне как mm -hmm. бы, у нас была рабочая фотосессия. Я приложила эти фотографии и поняла, что это совершенно два разных лица. Алё, тогда, прости, что сейчас перевью, Есть вопросы, вот смотри. Uh, первое, что такое межбровка? Потому что ну, я первый раз это слово слышу, я уверен, многие тоже. Что это межбровные такое? морщины, это вот, вот, вот, это... когда мы хмуримся вот так. Когда а, межбровные хмуримся... морщины. Да, вот они как раз проходят, такие вертикальные uh -huh. морщинки. То есть, когда мы часто... Uh -huh сосредоточены. Когда мы за рулем, за компьютером воспринимаем какую-то информацию, это нормальная реакция, когда у нас а, напрягаются мышцы. То есть это говорит о концентрации внимания. Но если мы это делаем постоянно и потом не расслабляем, то это формируется в такие уже заломы на коже. Вот, собственно, mm -hmm. именно это у меня и началось. И а... еще один вопрос, еще один, прости, вопрос, чтобы тоже... Mm -hmm. Ты сказала, что большинство мышц, ну, вообще, в принципе, в спазмах, да, вообще от чего спазмы происходят? Как, как, как вот этот процесс потому что я тоже уверен что многие не знают вообще эту тех, ну не то что технологию что это от чего это происходит и вот вот, вот, вот здесь давай немножечко уточним вообще это происходит от, во-первых, внутреннего напряжения, то есть мы часто сталкиваемся со стрессом на работе, кто-то дома, в общественных местах, то есть мы постоянно должны быть в таком мобилизованном состоянии, в напряжении, да, чтобы что-то делать, чтобы воспринимать какую-то информацию, если этого не снимать, то это переходит в такой зажим, то есть мышца по факту, она должна напрягаться и потом возвращаться в свое исходное состояние, то, что мы делом, допустим, в спортзале, да, то есть мы понапрягали мышцу и потом тут же ее как бы э, потянули, расслабили. Она тонизирована, но при этом она в своем естественном, нормальном состоянии. Э, если мы постоянно, допустим, э, сидим, э, наклонив шею, да, если мы постоянно хмуримся, э, если у нас постоянно сжаты челюсти, зажаты губы, то и мы не расслабляем их, да, то есть мы этот спазм не обнуляем, э, то Соответственно, мышца начинает укорачиваться, спазмироваться, и она теряет свой, э, свой естественный объем, то есть она становится меньше. Вот именно от этого происходит. А на лице э, кожа непосредственно прикреплена к мышце, поэтому если мышца сжимается, кожа собирается за ней в складку. Это те процессы, которые да. происходят именно на лице. Все, все, теперь понятно. И, соответственно, это образует складку. Все, вот теперь да. все понятно, хорошо. Угу. Так, на чем я остановилась? Я остановилась том, что... на том, что у тебя до и после, и все заметили, что у тебя другое совершенно лицо было. Да. Во-первых, я начала себя по-другому чувствовать, потому что мимика связана непосредственно с сигналами мозга. Да, мы напряглись, то есть мы зажали челюсти, нахмурили межброви. Если это у нас входит в привычку, то это внутреннее напряжение, оно с нами постоянно находится. Поэтому, когда мы действуем от обратного, мы расслабляем лицо... Просто начинаете замечать, что внутри тоже вы расслабляетесь эмоционально. Поэтому я стала как-то более радостной, легкой. Расслабленная. Да, расслабленная, абсолютно правильно, да. а, и... ну, то есть так получается. Если у тебя снаружи все, вот, скажем так, в напряжении, то это естественно переходит внутрь, и ты всегда как датый такой. Обязательно. Если нет, да. то происходит вечно, в постоянном а. таким моментом. Да, все верно. Это касается также и тех массажей расслабляющих, которые я делаю. Да, человек приходит, и он настолько весь напряженный, что он лежит, и он просто не может расслабиться. Ну вот реально не может руки расслабить, ноги расслабить. И уже после часа, допустим, расслабляющего массажа, он понимает, что он просто вот выдыхает. И потом приходит и, не знаю сутки спит, отсыпается, потому что все это время организм работал на износ. И, ну, как бы, он берет свое, потому что невозможно постоянно находиться в стрессе. Вот такая именно система. Вот. И когда мне начали делать комплименты, соответственно, люди начали спрашивать, чем я занимаюсь, как вообще к этому прийти. Нашлись единомышленники, которые тоже не хотят пользоваться уколами красоты. И вот именно благодаря их откликам, их желанию тоже освоить эту программу, я пошла учиться на тренера. То есть я почувствовала, что я тоже хочу распространять это в своем городе, ну, и не только в пределах города. Тогда вот, у у меня, знаешь, у меня такой вопрос. Вот ты сказала про уколы красоты. Я так понимаю, это вот эти ботексы. Это, ну, вот, да. это единственное слово, которое я такое страшное знаю. Скажи, пожалуйста, правильно я понимаю, что по-хорошему все эти уколы – это такая, знаешь, раздутая обманка. Они просто расслабляют мышцы, и морщины как бы разглаживаются. Правильно? Да, какая там получается схема? Вкалывают ботокс, вот, допустим, в ту же межбровную морщину, да? То есть там мышцы зажаты, этот токсин, ботулотоксин, он расслаб... не то что даже расслабляет, он парализует мышцу, и она больше не способна сокращаться, то есть она больше не может работать. И в таком состоянии она находится ну, в зависимости от дозы, от двух месяцев до полугода. Потом э, импульсы возвращаются к мышце, э, восстанавливаются нервные волокна, и она снова работает, но привычка быть напряженным и привычка сводить брови, она все равно осталась, то есть от нее сознательно не отказались. Поэтому... Только прошло действие этого укола, и снова возвращается та же мимика. И нужна новая доза. И так постоянно. Если... Да. <с> если а, говорить о филлерах, филлеры это наполнители, которые вкалывают в носогубную зону, да, когда здесь складка, она как бы изнутри наполняет этим составом гиалуроновой красотой. Но опять же, а, этот состав имеет дополнительный вес. И если мышцы, мышечный каркас лица слабый, то под тяжестью это все просто начнет опускаться. Поэтому даже если женщины не хотят отказываться от уколов красоты, очень важно изначально укрепить мышечный каркас лица, чтобы это хотя бы держалось, да, чтобы это потом вдвойне не усугубило ситуацию. Как еще интересно, ну, в принципе, когда у женщин что-то с красотой связано, это всегда мужчинам кажется какой-то средневековыми пытками. Так, хорошо, ладно. А, Ален, вот именно, он... именно такие пытки я не хотела переносить. Все, все, мы здесь разобрались, ты вот, все, здесь мы прям поднимаем руки. Профессионал, это видно по словам, которые ты говоришь. Давай немножечко про курс сейчас поговорим. Что за курс, какой он, что у него будет входить, может быть, какие-то этапы, и знаешь, можешь ли ты, вот, например, кто-то смотрит, например, на нас сейчас, хотя бы одно упражнение для какой-нибудь мышцы, чтобы он уже прям после нашего эфира смог прийти домой и разгладить себе, например, как я, мишки под глазами. Хорошо, но мешками мы не будем заниматься, мы займемся да. шире. Да. Да. Смотрите, курс будет состоять из шести занятий. Это будет такая точечная проработка всех зон. На каждом занятии мы будем разбирать одну зону. То есть первое занятие у нас будет разбор лба, всех проблем, которые касаются лба. То есть это горизонтальные морщины, видите, да? Мне угу. еще часто говорят, не верят, что у меня не обколот лод. Вот моя живая мимика. Угу. <свят> То есть это будут горизонтальные морщины, вертикальные как раз вот эти, межбровные. Мы будем поднимать угу. уголки бровей, потому что если... А, вот эта мышца слабая, то брови опускается вниз и нависает верхний век. Мы с этим тоже будем работать. На втором занятии будем, будем разбирать проблемы, связанные с глазами. Это мишки под глазами, отекшие веки, а, гусиные лапки. Затем Что обязательно... Гусиные лапки? А, хорошо. А, когда мы смеемся, вот здесь вот а, складываются такие а, вот нет. заломчики. Если часто щурятся или смеяться только глазами, mm -hmm. то они, опять же, формируются в такие вот складочки, которые остаются даже в спокойном состоянии. То есть когда мы мимика владеем, они появляются, это нормально. Если они в спокойном состоянии, то с этим уже надо работать. Дальше мы будем разбирать, как избавиться от носогубной зоны, от носогубного залона. Увеличим скулы, подчеркнем, уберем объем щек, кому это необходимо. Конечно, поработаем с губами, с объемом губ, с уголками губ, чтобы они не опускались, и Будем убирать второй подбородок и приводить порядок шеи, если на ней какие-то есть проблемы. Вот такой план. То есть это будет э, тренировка именно в онлайн-режиме. Мы будем по несколько подходов делать каждое упражнение. Я буду объяснять очень четко и прослеживать, чтобы участницы не делали ошибки. То есть буду отвечать на вопросы. И, конечно, будут домашние задания для того, чтобы этот э, эффект закрепить. То есть тут необходимы ежедневные тренировки на первых этапах. Потом, когда э, девушка, допустим, добьется своего результата, можно переходить просто на режим поддерживающих. Uh -huh. Так, интересно. А, получается, что после твоего курса получат полную инструкцию с упражнениями, как привести шею и лицо в порядок. Да, все правильно. То есть это будет. У них на руках будет инструмент, как без каких-либо затрат, без походов в магазины, в салоны, э, своими руками, уделяя в день 20 минут, привести себя в порядок. То есть это уже никто не отнимет, эти знания останутся навсегда, их можно использовать вот в любой момент, когда почувствовали, что какая-то зона там немножечко э, теряет свой изначальный вид. Mm -hmm. То есть, смотри, у меня еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, сколько в среднем стоит один укол ботокса сейчас? Mm -hmm. Не помнишь? Ну, от восьми где-то так, то есть не дешевле. От восьми тысяч один укол, правильно? Одним ну, же да. уколом. Ну, Честно говоря, я не интересовалась, но вот по каким-то рекламам, <laughs> то есть я даже не узнавала стоимость. Угу. Ну вот в пределах, да, в пределах до 13 тысяч. Ну, зависит от материала, от качества и от дозы. Ну, то есть цены совершенно несоизмеримые. Это вы одну зону исправите, а это вы как бы все лицо проработаете вот до шеи, до ключицы. Я вот, я и пытаюсь. То есть 80 один укол, а тут, если у кого-то проблемные зоны, это да. какая получается экономия и какие это вообще получаются просто привилегии для человека. Я, кстати, напомню сейчас, что… Твой курс начинается на нашей платформе от пакета «Стандарт», поэтому если вы вдруг хотите, я не знаю, срочно привести себя в порядок… К Новому но... году. Да, к новому году учните, учтите, что со стандарта, с пакета «Стандарт» можно будет смотреть этот курс. Но это действительно стоит. Это потому стоит что 8 тысяч стоит. Это же и, математика. И каждые полгода, посчитайте, каждые полгода. Каждые полгода. А это информация и знания, которые навсегда с вами остаются. Да. Так, хорошо. Ты знаешь, с того, что ты сейчас сказала, я уже понимаю, что в принципе говорить, что получат люди после просмотра твоего курса, это глупо, потому что мы на все ответили и все действительно рассказали. Тогда возвращайся опять же к вопросу. Давай какое-нибудь упражнение на шею чтобы прямо сегодня уже кто-то смог, скажем так, применить и уже почувствовать себя лучше и хорошо. Так, я вот сейчас думаю, какое лучше. Давайте мы на второй подбородок сделаем упражнение. Оно требует, во-первых, правильной посадки. Осанка – это вообще правило номер один в фейсбилдинге, потому что от кривой шеи, от неправильно посаженной шеи зависит состояние нашей самой шеи, кожи шеи и подъязычной mm -hmm. мышцы. Итак, садимся прямо. И теперь э, mm -hmm. немножечко приподнимите подбородок. То есть не запрокидываем голову, а именно натягиваем переднюю поверхность шеи. И теперь из этого положения выдвигаем челюсть вперед пять раз. Один, два, три, четыре, пять. И задерживаемся. То есть э, и так пять подходов. Вот уже в самом э, упражнении прям ощущается натяжение вот этой мышцы. То есть это придает mm -hmm. ей эластичность. Э, Подкожная мышца шеи вообще достаточно такая нежная, и если ее не разрабатывать, она потом становится дряблой. Это именно на эластичность, это улучшает кровоток в этой области и подтягивает сам овал лица. Чем выше мы поднимаем голову, тем сильнее натяжение. Вот такое легкое упражнение делается 5 подходов, то есть мы сделали пять раз, один, два, три, четыре, пять и задержались на пять счетов. Угу. И так пять раз. Но начинать надо с того комфортного количества, которое можно, то есть мышцы пока они не привыкли, не нужно на них давать такую нагрузку сразу большую. Ну да, ты знаешь, Я вот сейчас действительно задумал, это же как в спортзале, то есть вот ты начинаешь, ты должен постепенно-постепенно привыкнуть ко всему, мышцы да. должны адаптироваться, и самое главное, когда ты понимаешь, что каким упражнением ты делаешь, ты можешь ту или иную, ну, например, все знают, как качать бицепс, правильно, ну, это какие упражнения, и ты знаешь, к чему это может привести? А ведь у нас же действительно лицо – это тоже мышцы. Совершенно, совершенно есть, правильно. Есть да. упражнения, которые ты понимаешь, что ты делаешь, ты можешь лицо самостоятельно выстроить. Ведь да, мышцы да. же накачать можно, правильно? То есть, например, надо там что-то, ну не то что увеличить, но какие-то вещи сделать. Ты можешь определенными упражнениями развить ту или иную мышцу она больше растянется, и вообще морщины могут убраться. Да, совершенно правильно. То есть под нагрузкой мышца растет, укрепляется, да к ней возвращается ее такой естественный объем. А вообще на лице структура мышц такая же, но они тоньше и меньше, то есть они нежные, поэтому специфика работы немножечко другая. Вот. Но то, что они укрепляются, они становятся такие эластичные, объемные, это как бы очевидный факт. Причем у нас мимики не все мышцы задействованы, и если нарушается, да, допустим, не включается какая-то мышца очень долго, то, соответственно, без нагрузки она слабеет, провисает, ну, не сказать, что атрофируется, но именно теряет свою вот эту вот жизненную способность. И, соответственно, в этой зоне будет у нас проблема уже, которая отразится уже на внешнем виде. Поэтому важно все группы. И на курсе я буду подробно объяснять, какая мышца работает, в каком диапазоне она работает, как ее правильно натренировать. То есть это будет очень такая подробная работа. <с confessed> так, получается, получается, получается. Слушай, ну, это, это же это нужно всем. Вот я сейчас, потому что это убирается подбородок, второй, третий, у кого-то пятый. Это подтягивается лицо. Плюс, опять же, здесь смотри, правильно ли я понимаю. Ведь когда ты начинаешь прокачивать мышцы, туда же еще и кровь лучше поступает. Конечно. То есть помимо того, что ты прокачиваешь, убираешь морщины, у тебя еще цвет лица выравнивается. Потому что улучшается кровоснабжение, улучшается непосредственно вообще, как твое лицо выглядит. Это же вообще прям это, шикарно. Это первый побочный эффект фейсбилдинга уже где-то а, через две недели от начала занятий. Лицо становится просто свежим, кожа младенческая. Именно из-за того, да, вы правильно сказали, что а, насыщается кислородом, обогащается именно вот а, кровью, снабжается ткани лица. Потому что м, если мы, допустим, тренируем руки-ноги, и да, они у нас перекачивать через себя кровь, а если мы не нагружаем мышцы лица, то, соответственно, не доходит нужный объем. Ну да, кровь, кровь туда не поступает, да. получается. Плюс идет хороший лимфоток, уходят отеки под глазами, вообще с шеи, с лица уходят отеки, потому что мы в последовательности определенно делаем упражнения так, чтобы это именно нормализовало лимфообмен. Поэтому не только убирается морщина, но и выравнивается цвет лица, уходят ненужные отеки. И еще такой момент, что не обязательно заниматься тогда, когда уже есть проблемы на лице. Да? Ведь можно начать раньше заниматься уже сохранить то что есть во первых во вторых можно скорректировать черты лица допустим если у ну, девушки полные щечки да она как бы ну, хочет от них избавиться то специально как ты это мягко сказала красиво это сказала некоторые да на самом деле ведь делают или посакцию и язычной зоны и здесь да ну как бы откачивают жир в смысле Uh -huh. uh, это имеет uh, место быть, uh, но ведь при помощи специальных упражнений, при помощи определенного темпа можно уменьшить жировую прослойку. То есть, это, ну, это специально уже корректирующая такая программа. Uh, вот, uh, подчеркнуть скулы. то есть Не обязательно иметь проблемы, да, можно просто сделать более выразительным лицо, чтобы каждая мышца была вот именно ярко выраженная. Но это действительно, как вот есть бодибилдинг, да, как вот Шварценеггер начал строить идеальное тело. Он знал, какая мышца, как он хочет выглядеть. То да. же самое ты можешь сделать с лицом. Да. Хорошо, да. вот у нас здесь вопрос, вопросы в чате. Я, конечно, знаю, что ты ответишь, но тем не менее задают. Если женщина за 50, будет ли какой-то результат? Обязательно будет, потому что... Ну, в любом возрасте может быть немножечко медленнее, да, за счет уже специфики тканей, то, что уходит коллаген, уже не так восприимчиво ткани лица, но обязательно будет. У меня в 55 занималась женщина, мы корректировали именно вот эту зону. Шикарный результат уже через три недели. Ну, то есть на этом не останавливаться не надо, нужно идти дальше, но реагирует вполне. Угу, угу. А еще, если шейный остеохондроз можно выполнять, нужно, потому что там у нас есть комплекс на шею, именно лечебный комплекс, который очень показан при как раз остеохондрозе. Но я там делаю оговорки, как правильно делать, то есть нельзя там запрокидывать сильно голову. Какие-то упражнения мы делаем очень аккуратно, я это все обговариваю, то есть это наоборот восстановит шейные позвонки, мы делаем вытяжение шеи, очень хорошее упражнение именно на позвоночник. Угу. Это именно как плюс лечебная гимнастика. А если худые щеки, они худеть не будут? А если не задаться такой целью они не будут. Вот у меня, допустим, тоже худое лицо, ну как, относительно худой и я специальным темпом, я сохраняю объем, да, то есть я э, не убираю здесь объем, потому что, ну, мне нравится так. Э, поэтому спокойный темп мы выбираем, но этому я всему учу. Не похудеть, ни в коем случае, наоборот, наполнится. Именно вот да, за счет питания кожи, ткани, наоборот, наполнится лицо Ален, у меня вообще нет вопросов. Я единственное сейчас просто хочу всем сказать, вот всем сказать, кто еще не понял. Ладно, что все будут заниматься. Это вы молодцы, это прям нужно. И я бы это вообще, знаете, в школьной программе бы всем давал. Правильно. Потому что, знаете, Я хочу для тех людей, которые еще не принимают, что у них в руках, просто сказать. Выставляете в своих соцсетях следующую информацию. Как сэкономить я не знаю, там, 44 тысячи на своей красоте, перечисляйте количество, например, ботокса, колоть головы, прям считайте все эти моменты. Как все это получить, я не знаю, там, сколько у нас стандарт сейчас стоит, за столько-то. Не знаешь, обращайся ко мне. Это курс, который каждый из вас, каждый из вас может не просто порекомендовать, а сделать из него потрясающий продукт, не просто заработать и людям донести эту пользу, а, в принципе, только на одном этом курсе можно сделать потрясающую пользу, потрясающие результаты, и Алене будет приятно, и вам будет приятно, и это вообще необходимо делать, потому что курс шикарнейший. Люди, а, пичкают им химию, люди, а, не знают вообще и ботокс. Я вот честно, Алена, я тебя первый раз узнал, что он вообще делает. Он атрофирует мышцу химическими да. элементами. Это Правильно. то же самое, что ты вколол себе что-то, и у тебя мышцы полгода не работает. Это же, во-первых, вредно. Да, Ален, да. ты просто спасательный круг для нас. Это вообще <с необходимо. Я думаю, что сейчас это направление все больше и больше наберет обороты. Но, по крайней мере, в мегаполисах оно уже практически чуть ли не во всех спортзалах ведется. То есть люди начинают понимать, что это реальный инструмент. То есть, ну, заменяющий действительно все процедуры. Нет, я не говорю, что ну, не нужно ходить к косметологам. Обязательно за кожей нужно ухаживать, да, делать маски, увлажнять, но без вот таких радикальных мер. Ну, за кожей, опять же, кожа – это другой уже участок, да, да. потому что у кожи другая специфика, у кожи другие, я не знаю, моменты влияния, а у нее строение другое. Это же мышцы, то есть мы качаем… Это то же самое, знаешь, как, например, пресс. Бессмысленно качать пресс, если, как ты сказала, сверху толстые щечки. Ты хоть обкачайся пополам, сломайся, у тебя не будет его видно. Но, соответственно, чтобы убрать толстые щечки, это одна, одно направление, а чтобы накачать нормальный пресс, это уже другие упражнения. Да. Вот мы будем работать на твоем курсе с наполнением мышечных действий, мышечных упражнений. Да, да. я просто говорила, чтобы ну, не было недопонимания, то есть что это не а, взаимозаменяемые да, процедуры. Фейсбилдинг имеет, как я сказала, побочный эффект улучшения качества кожи, но как бы за кожей нужно продолжать следить. Мы просто говорили именно, я, для слушателей, именно о токсинах, о филлерах и вот таких вот радикальных мерах. Mm -hmm, mm -hmm. Прекрасно. А, Ален, когда твой курс уже выйдет? Когда будет первое упражнение? Новое занятие? Мы стартуем на следующей через неделю в следующую среду. То есть через, через, через неделю? Нет, нет, на следующей неделе. На следующую, в следующую среду у тебя уже да. первое, первое занятие. Всего да. сколько будет уроков? Шесть занятий будет э, на 6 зон. Угу, все. Друзья мои, не пропустить в следующую среду смотрите обязательно объявление, не объявление, а смотрите расписание, когда это все будет. Шесть уроков и, соответственно, шесть шагов к совершенству. Можно это прям вот смелым так назвать. Ален, и личный вопрос, прости, пожалуйста. Да, да. Мишки под глазами можно убрать? Есть что-нибудь такое вообще? Конечно, можно. Можно есть. Весь комплекс на глаза предусматривает как раз что уйдут отеки, да, то есть это и работа внутренних мышц глаз, да, та самая гимнастика, которую прописывают окулисты, это и работа с внешними, с веком, с круговой мышцей глаза, но это я просто объясняю, что это очень комплексная работа, но это все mm -hmm. работает на 100%, то есть у меня есть и фотографии девочек, которые от этого избавились, поэтому все возможно. Угу. Mm -hmm. И даже асимметрия Интересно. лица, да, вот когда, допустим, есть привычка улыбаться на одну сторону. Соответственно, да, эта мышца да. берет на себя всю нагрузку. Она, ну, как мы говорили уже, когда в спазме, она укорачивается, сжимается, и получается такой перекос, да, то есть мы говорим уже на одну сторону. Получается, да, противоположная да, да, сторона отдыхает постоянно и она уже не нагружается. То есть, соответственно, этот уголок идет вниз, этот верх получается перекос. Если пока это не выражено, но есть привычки, да, там или прищуривать один глаз, или улыбаться mm -hmm. на одну сторону, то впоследствии это, ну, года через два-три даст о себе знать уже в спокойном состоянии, то есть у вас уже будет вот такой вот рот, ну, немножечко, да, там, утрировала, в спокойном Я состоянии… Вот, поэтому необходимо, мы будем следить за мимикой, мы будем учиться правильно пользоваться мимикой, да, как я говорила, не с застывшими лицами ходить, а именно правильно снимать напряжение после того, как вы посмеялись, там, поудивлялись, похмурились, при этом оставаться живым лицом. Вот, то есть все эти моменты интересно. будем обговаривать. Интересно, очень интересно. Ален, прям вообще супер шикарно. Так, хорошо, давайте, друзья мои, если ну, я тебе могу так сказать: вопросов нет. Чат говорит, что уже давайте прямо сейчас начнем, хоть прямо сейчас давайте заниматься. Я знаешь, что вспомнил, когда ты говорил, что вот тут уберем, тут уберем. Я почему-то вспомнил. Помнишь в фильме э, Люди в черном, когда там таракан прилетел, он вот так да -да -да. Взял, хоп. Да, да, да. И сразу смотри, красиво. Да, мы примерно так же будем делать. Хорошо. Так, друзья мои, вот правильно тут сказали, готовьте фото до и непосредственно потом делаем фото после. Да, ну, мы, наверное, напишем, но я могу сказать, как правильно сделать фотографии для сравнения, сказать. Да, давай, давай, ага. очень интересно. А, вот смотрите, вы становитесь освещение прямое, без улыбок, без мимических ужимок. По плечи, да, потому что шея тоже будет входить в зону коррекции. То есть вас фотографируют прямо, желательно не селфи. Затем вы становитесь боком, прям как как на протоколе. Их разыскивает милиция. Да, да. Вот, становитесь боком, опять же, в своем нормальном положении, без улыбок, и вас фотографируют с одного бока и с другого. Почему это так важно? Потому что, если есть асимметрия, иногда а, разница в правой и в левой стороне буквально вот на вид несколько лет. Да? То есть, если эта сторона слабо, повисше, то она будет выглядеть ну, старше, так скажем. Угу. Вот, поэтому очень важно делать а, вот такие вот три фотографии. И опять же, не селфи, да, когда мы в какую то ракурсе, а именно желательно, чтобы это было со стороны фотографии. И прямое изображение, да. И точно так же мы будем потом фотографироваться после. Интересно, прям очень да. интересно. Так, друзья мои, есть ли у вас еще какие-то вопросы, Алене? Давайте задавайте, потому что если их нет, то будем прощаться до следующей среды, до первого непосредственного уже упражнения, уроков, которые Лена... Лоб будем, да, разглаживать. Да. Будем проходить немного теории, я расскажу про противопоказания, как правильно, про мимику поговорим, и уже приступим сразу к блоку упражнений. Mm -hmm. Mm -hmm. Очень интересно, прям очень интересно. Ну, вопросов нет, все говорят классно, здорово, начнем, в общем, все готовы. Поэтому. Я, я рада, что такой настрой боевой. Хороший, ты так все рассказала, интересно, какой может быть еще настрой. Ален, ну что могу сказать? Алена тебе передает. Алена, ты супер, ждем курса, короче. Прям спасибо. Спасибо, что пришла. Спасибо, что ты с нами, что будешь делиться с нами этой ценной информацией. Это безумно просто классно и здорово. Что я могу сказать? Еще раз спасибо. Увидимся уже на своих упражнениях дальнейшее у тебя развитие, процветание, и чтобы морщины от тебя убегали просто стороной. Хорошо, я им передам. Вот. Ну что ж, друзья мои, с нами был новый спикер. Человек, на которого просто смотришь, уже хорошо. Даже когда ты улыбаешься, у тебя морщины не могут появиться, глядя на нее. Алена Ралдугина. Алена, спасибо большое. Всем, кто был сегодня с вами в прямом эфире, вам тоже спасибо. Хороших, продуктивных вам дней, выходных. Учитесь, развивайтесь, будьте здоровы. И не забывайте, конечно же, ставить лайки под этим видео. Если вам все понравилось, просто поставьте лайк. Это ваша благодарность и спикеру, и сообществу в целом. И, конечно же, пишите комментарии не в чате, а прям под видео закончилось. И опишите, о чем это видео было. На этом мы с вами прощаемся, увидимся на следующем интервью. Учитесь, занимайтесь и будьте здоровы. Пока-пока, до новых встреч. Пока.